И всем снова, значит, здорово, с вами я, Ванёк, мы с вами продолжаем играть в новеллу под названием «Бесконечное лето». И я вам говорю, отвечаю, ребята, это новелла, это игра, это не в заправду, блин. А вдруг кто-то не верит, блин, мне. Ага. Идите вы, нафиг, если вы мне не верьте. «Бесконечное лето» это да, это новелла. Новелла... Кто хочет тот пускай меня поддержит с тех пуска подписочка с вас кстати я забываю подпишись на канал поставь лайк рвем за рвем за то что мы рвем себе горло а Да надо вот текст подпишись на канал то вы забываете что надо подписаться на канал а? Вы реально об этом забываете? Многие люди забывают про то, что надо подписан на канал, про от того, что от вашей подписки зависит будущее буквально этот канал. Ладно, ладно, ладно, ладно, так. ай, -ай, -ай, -ай снес, ребятки, у меня шея болит просто и все. Позже будет Майнкрафт, больше позже будет там гташка может, нет? <свист> Трден, тр тр тр тр тр тр тр Вот, это же бесконечное лето. Это новелла. Это нереальность. Если вы подумали, что это, блин, реально то я могу вам так ответить. Это нереально вообще. <свист> Сохранявки. Так, на... Уж прогуляния при луне только речь не идет. Точно. Не знаю. Ладно, давай рассуждать спокойно. Я подошел к столу и взял часы. Полночь. Да, в такое время все уж должны сидеть по домам. Тут у меня мелькнула странная мысль. А где же Ольга Дмитриевна? Пойдем поговорим снаружи, а то не хочу будить мамику. Когда мы вышли, я сел на спеньке и задумался. Алиса стояла рядом, страдачески заломив руки и смотрел на полную луну. Луна и зима, кстати. 19 декабря, кстати. Надо звонить в милицию. Мы уже звонили. Но тогда... Но тогда же только Славя, а сейчас уже и Ульяна и Ольга Дмитриевна. Ты ее видела? Нет, а что? И она тоже. Алиса расревелась Пока мы ничего не знаем, но тем не, но тем не менее, что тут что-то тут происходит. Даже если они все и не притворяются пионерами, а что действительно случилось с этим миром на данный момент, у меня есть. Все шансы покинуть его не дождавшись разгадки. Тогда стоит сфокусироваться на выживании. Выживании. Это слово резкой болью отдалось в затылке. затылки. Выживании. Еще вчера я не думал ни о чем подобном. Вокруг нас царела спокойная летняя ночь. Ни дуновений ветерка, ни шеста, ни шелеста травы, ни танца спелых листьев лесных. Ничего. Лишь отблеск луны в окнах домика, редкие облака на небе, да непроглядная тьма, долго вглядываться в которую можно увидеть бездну. И кузнечки, эти проклятые твари, устраивающие дискотеку в две смены. Как будто у них дежурство дневные отработали, в бой пошли отоспавшиеся ночные. Потом закончили ночные и... «Надо будет поискать диклофос, хотя бы пару дивизий уничтожу, авось свое жизненное пространство, около этого домика отстрою. «Конечно, всех их не перебить. А что там, наверняка их твари больше, чем людей». Слышь, «Алиса села рядом и прижалась ко мне. Все и тело дрожало. Что?» «Я прислушался. Кажется, кто-то медленно шел по дорожке в нашу сторону» разглядеть не удалось, но шаги становились все отчетливее и отчетливее. Ладно, не бойся, на двоих она нападать навер- он нападать наверняка не станет. Хотя и в этом я был, я в этом я и в этом был совершенно не уверен. Руки сами стали рыскать в поиск чего-то под пригодного для самообороны. Эй, извини. Скоро под скамейки я нашел водопро. Обломок водопроводной трубы. Не бог есть что, конечно, слишком толсто и неудобно, но все же лучше, чем голыми руками. Да и от одного вида такой бандуры, кто угодно испугается. Хотя, скорее, эта труба насмешит кого-то, кого угодно. Здесь все равно нечего. Сидеть и ждать здесь ху куда хуже, чем двинуться навстречу врагу. Нельзя сказать, что меня разрывала смелость и отваги. Наоборот, меня объял сильнейший воды страх. Просто сказал, что выбора нет. Я глубоко вздохнул и медленно направился в темноту. Вскоре силуэт незнакомца стал четче: Небольшого роста, странная прическа, юбка. Так это же Лена. Я, я опустил трубу. Ты что-то так поздно делаешь? Я... Я... Лицо Лены было все заплакано. Пойдем. Я отвел ее к Алисе. Когда Лена немного пришла в себя, она все же успела, смогла рассказать, что произошло. Я сидела одна, и уже поздно было, и Амику все нет, и я... А тут еще такое со Славей, и я... Я никак не мог сопоставить этот образ Лены, сидящей передо мной, рыдающей девочки, и тот, что я видел несколько часов назад на площади. Дьявольский оскал ядский огонь в глазах. Может, не просто казалось, а может и нет. А ты, случайно, не знаешь, где Ульяна и Ольга Дмитриевна? Она подняла на меня удивленные глаза. Нет, а что, они тоже пропали? Ну, мы этого пока не знаем... Семён, я сразу, я не сразу понял, что обращаются ко мне. Да. Тебе не кажется, что в лагере слишком тихо? Так, ночь же, спят все. Я прислушался. Действительно, кроме плорокляток кузнечиков никаких звуков. То есть вообще никаких. А, а как здесь обычно? Тихо шепкнул сказал лена а не вот так тихо тихо но ну не так я не хотел чтобы девочки подавались панике хотя меня уже самого начинало трясти да и было чего люди исчезают сами по себе ужасно убийство знакомые до конца притворяющиеся пионерами я был готов сорваться ладно давайте мы рационально. Девочки, не понимающие, посмотрели на меня. Как-то рационально. Люди же просто так не исчезают. Значит, нет, ничего это не значит. Вдруг с доньком послышать о шорох кустов. Я даже не успел схватить за трубу, как из темноты вырнурнул роутер. Ах, вот где Казалось, его все происходящее, все происходящее это, его не особо волнует, особо не волнует. Господи, ну наш же так пугает! Девочки инфаркт хватит. Хотя еще не ясно, кто испугался больше. Я или они. Извините, да. Чего пришел? Вы не видели Шурика? Нет. Похоже, за пару часов пропала половина лагеря. Да и не слишком тихо тут как-то. тут Мы уж заметили. Нигде не горит свет. Тишина. Ладно, не надо ещё атмосферу тебя И без тебя тошно. А что? Я ничего. А что я? Я ничего. Он загадочно улыбнулся, а чего мне стало не по себе. Ладно, я войду в лагерь, а вы оставайтесь здесь. Один? Да, пожалуй, не лучшая идея. Надо сначала думать, а потом говорить. Ну, я пойду с тобой. Ладно, тогда вы вырастывайся тут и не забывай, что в домике ма... мику спит. Так точно. Вот, болван. в данной ситуации я бы ему эту улыбочку его бы, вып... Я бы тоже бы натянул. Бы... Спустя примерно полчаса поисков мы вышли на площадь. Все домики были пусты, как ни странно. Похоже, в лагере нас осталось всего пятеро. Я волочил за собой обломок трупы, трубы. Вначале он казался таким легким, но поносив его некоторое время, я понял, что он и от мешкапуха от него, и от мешкапуха можно. что и от мешкапуха можно устать. Да где же они все? Алис казалась более-менее спокойной. Ужас первых минут, когда мы проходили один пустой домик за другим, похоже отступил. Хотя бы может быть уверен, что с ними и не случилось то же самое, что и со Славией. Почему? Ну сама посуди. А тела А тела, сказала шептом, боясь испугать ее. А где же они все это, да? Исчезли. Гон. Не очень правдоподобное объяснение. Хотя с последней сутки со мной вообще ничего правдоподобного не происходило. Не могли же они вот так вот просто взять и сейчас от нас ничего не зависит. В любом случае утро, вечер мудренее. Я постараюсь улыбнуться. Пойдем к остальным. Пойдем. Неуверенно согласилась Алиса. Мы не успели сделать пару шаг... и пару шагов, как, как где-то за спиной послышать о шорох кустов. Я резко обернулся и посмотрел в ту сторону. Алиса больно вцепилась в мою руку, а я крепче сжал трубу. Кто там? Не знаю. Я пришлю за себя, но в темноте ничего не смог разобрать. Эй, что делать дальше, я попросту не знал. Шороф вдруг прекратился. Все ночные звуки свер... свелись к привычным возне кузнечиков. Может, дикое животное какое? Неуверенно сказал я. Дикое животное? Она крепче сжала мою руку. Ну, тут ведь нет никаких диких животных. Ну, белка, например, я не знаю. Белка? Белка, да. Может быть. Пойдем? Да. Через минуту мы подошли к домику Ольги Дмитриевны. Ротор и Лена сидели молча и, лишь завидев нас, немного вздохнули, вздрогнули. А, ну как? Никого. Как-то никого. Все исчезли, сквозь слез сказала Алиса. Девочки бросились в объятиях друг друга, а я сел рядом с Ротором наконец то бросил ненавистную трубу на землю. Все так просто, вот так просто. Но как? Не знаю. Может их инопланетяне похитили? Кто знает? Да ну, да ну глупости. А какие у тебя теории? Может это тот самый, это тот же самый маньяк? Лихо для одного человека не находишь? Пожалуй, ты прав. Ну а кто? Как тогда? Может они на троих разыграть решили, а? Ну и со славией это тоже такой розыгрыш? Нет, ее определенно кто-то убил. Кто? Он приз посмотрел на меня пристально. Не знаю. Может ты? Я начал заводиться. А может ты? Уж точно не я. Да и чем, и чем так аж? С какой стати дождь перед тобой празднуться? Только у тебя нет альби, А у тебя, значит, есть, сэр. Я был у тебя в домике. Шурик подтвердит. Да, вот только твой Шурик временно недоступен. Ротор скрипнул зубами и отвернулся. А -а -а. В любом случае, у меня-то алиби есть. Да что я перед тобой оправдываюсь, я полностью в себе уверен. Хорошо быть уверенным в себе. Будь уверенным в се... быть уверенным в себе. Я тоже в себе уверен, да и их может подтвердить. Я все время был с ней. Плохой свидетель. Не хуже твоего. Не знаю, сколько бы мы еще могли так спорить, если бы в разговор не пишалась Лена. Мальчики, хватит. Ладно, извини. Да. В конце концов, сейчас действительно не время для подобного. В общем, нам стоит держаться вместе. Это поможет нам не исчезнуть? Робка спросила Алиса. Не знаю, как насчет исчезнуть, но остаться в живых должно помочь. Я посмотрел на тисы. Уже почти четыре. Скоро рассветет. Рассвет. Ладно, отряд, пора спать, а то совсем без сил останемся. Ну... Но... Никаких, но Лена. Никто не стал больше возражать, и все мы тихо зашли в домик. И мирно. А что такое? Похоже, мы разбудили Машу. Ничего, спи. Она уже села на кровати и непонимающе смотрела на собравшиеся. Понимаешь, тут э -э -э они все исчезли. Пропали, их больше нет. Лена в слезах бросилась на шею Маша. Что Что случилось-то? Можешь мне одно объяснить? В общем, я хрустнул шею и моментально потянулся в си... машинально потянулся в карман за сигаретами, не нашел их и разочарованно вздохнул и сказал Эй, блин, блин похоже, нас в этом лагере осталось только пятеро то есть все присутствующие в этой комнате спасибо капитан будешь первым дежурить что ничего или ты думаешь безопасно всем сразу спать не ну нет ну вот и все я проткнул ему трубу и медленно подошел к кровати на которой Лена все еще ждал в объятиях Машу если вы не возражаете я не мел Движением скинул ботинки и перелез через девочку девочек и отвернулся к стене. Ну, как же... Никак. Спать. Я был настолько изнеможен физически и в первую очередь морально, что не был не способен на какие-либо действия. Мысли были не в состоянии общаться Мысли был не в состоянии... Мысли... Были... Были не в состоянии общаться с кем-либо. Вот так вот. Очень хотелось спать. Очень. Шепот Маши, схлиплены, голос Алисы, все свезлось тихо колбельный. И я провалился в сон. Очнусь я от того, что кто-то упорно пытался вывести меня из состояния равновесия. Скорее физического, чем морального, ротор надо мной навис и тряс меня за плечо. Что? Твоя очередь. Сколько я спал? Примерно час. Час? Ну и сиди еще. Я же... Я уже отличаюсь вообще. Да уж, ему бы источник бесперебойного питания... Впрочем, мне тоже... Мне бы он тоже не помешал. Ладно. Я с трудом приподнялся, перелез через спящую в обнимку Лену и Машу и спрыгнул на пол. В комнате, похоже, стало светлее. Уже утро скоро. Да. Ротор попытался залезть на мое место, но я схватил его за шиворот и скинул на пол. Бросил ему одеяло и подушку. За значит, тебе можно? А тебе нельзя? А тебе нельзя. И правда, почему ему нельзя? Впрочем, сейчас это не важно. Я взял стул, отточил его к двери и сел и принялся ждать. Но я никак, кроме как ожиданием назвать и нельзя было. Назвать нельзя было. И сейчас, вот сейчас дверь распахнется, и в комнату ворвётся маньяк, или исчезнут последние питатели этого лагеря. Или исчезну я. В любом случае, что-то должно случиться. Я подсознательно чувствовал это. Ай. Ротор громко храпел. Девочки тихо посапали, и меня тоже начало клонить в сон начинало или начало. Я покрепче стиснул трубу, ее холодный металл несколько привел меня в чувство. Спать нельзя, ведь сейчас я единственная надежда, да и своя тоже. Но ведь так хочется, мне хотя бы пять минуточек. Глаза сами собой закрывались, открывались и закрывались, сознание то улетало, то возвращалось. За дверь послышались какие-то шорохи. Нет, не шорохи, опять проклят кузнечки. И что же им все не имется? Может они во всем виноваты? Как стая саранчи налетели на лагерь и съели всех? Я представил, как меня едят кузнечки. В горло поступила тошнота. Длинные и золотые лапки, крылья, огромная голова и глаза на полный тьмой. Извиняюсь, ребятки, я сегодня не ел ничего, у меня не может быть такого. Ну, тоже тошнит. Глаза, в которых отражается бездна. Загни в глаза кузнечку, и ты никогда уже не будешь прежним. Вот эти как бывает, я бегу, а за мной они тысячи их, миллионы и ведь мне приходится перепрыгивать через ямы, овраги, карабкаться по холмам и скалам. А что им? У них есть крылья. Да, крылья, которые издают от мерзкий треск. А мне тараканы не нравятся. О -о -о -о. Это такая фигня. Огроменная у меня агорофобия. Возможно, им зубы не нужны, лишь махать быстрее этими страшными крыльями, вызывая звуковую волну апокалипсиса. Нет. Кстати, это... Я больше не могу услышать этот адский звук. Я падаю, закрываю уши руками. Пожалуйста, остановите это, кто-нибудь, хоть кто-нибудь. Я проснулся от резкой боли в затылке. Осмотревшись, понял, что лежу на полу. Похоже, я заснул и упал со стула. На лицах было 10 утра. Господи, полчаса я проспал 5 ч... часов пять? Ведь что угодно могло случиться. Я в ужасе по себя. Ух, ну вроде бы все было на месте. Ладно, значит, пронесло. Я растолкал ребят. Уже только и... Ты только и дрыхнешь, пока я всю ночь сидел здесь и ждал. Конечно, это было неправда, но для их спокойствие не стоит говорить, что я всю ночь во сне спасался от кузнечков. «Извини», — Ротор повесил голову. «Да ничего, ничего, Ротор. «Ох, как есть охота!» Маша потянул, протянулась и мило улыбнулась мне. «А почему вы все здесь? Ты не помнишь? Нет? А что такое?» Все исчезли мрач сказала алиса и мы только пятеро остались в этом лагере ага что все исчезли испарились маш посмотрел в окно и ничего не сказала похоже она вспомнила ладно по поесть действительно отличная идея никто не стал возражать у меня не было птиц сомневаюсь что кто кто-то еще сильно захотел завтракать, но все понимали, что надо поддерживать свои силы. Вскоре мы здесь в столовой и молча упл уплетали, кто что нашел. Еду. «Может, мне что-нибудь приготовить?» Тихо поинтересовалась Маша. «Давай в обед, сейчас так сойдет». Она разочарованно посмотрела на меня. «Хорошо, и что будем делать?» Надо выбираться отсюда, Но ведь милиция. Надо выбираться отсюда, прям повторил я. Ну как? Автобус. Но ведь он редко ходит. Должно быть у него должно же у него быть расписание. Я пытался вспомнить, видели схему расписания его... расписания его движения. Кажется, нет. Тогда пешком все равно лучше, чем сидеть здесь Но ведь далеко. Может, попутку поймаем. Здесь-то навряд ли. Хватит уже драматизировать, а? Хотя, если думаться, сейчас как раз самое время. Я не драматизирую, но... Ну, вот и все. А что скажем, когда доберемся до города? Как и есть, так скажем. Приехали снимать фильм, а тут... Какой фильм? Хватит придуриваться уже, а? Я бы сильно опустил голову на руки. Хватит придуриваться уже, а? Фильм, фильм, фильм? нормальный фильм. Ой, блин, скидин. Если вчера это еще было смешно, хотя на самом деле так не было, то сегодня уже реально хватит. Я тебя не понимаю. Ты опять будешь утверждать, что приехал сюда не снимать фильм, а только притворят притворяюсь пионером ничего не понимаю. Алиса удивленно откину, от, от, откинула все взглядом. Но ведь мы и есть пионеры. Каких черт в матери пионеры? Ага, Маша, вмешалась разговор, молчавшая до этого Маша. На дворе 21 век. Пионеры. Ага. Блин. 21. Похоже, что что-то действительно тут не так. Ладно, то есть вы хотите сказать, что все вы... Ладно, мы обычные пионеры, которые вот так просто приехали сюда на недельку-другую отдохнуть, так? Но спил тягостное молчание. Ну, да, вообще -то. Я посмотрел на Машу. Похоже, она тоже не знала, как на это реагировать, на все. Я показал взглядом, что хочу поговорить с ней наедине. Мы на секундочку, хорошо... Выйдя наружу, я спросил Что думаешь? Ну, она приняла пост Древнегречку мыслителя Ну, такую что ли? Кулак в подбородок и все Похоже, они правда в это верят И до вчерашнего дня На наш месть были некие Семен и Мику Некие? Ну да, совсем не некие Ой, ладно уж Перебил ее Давай более реалистичные теории. У меня пока нет никакой теории. Я вообще не представляю, что и думать даже тут. И я тоже. Но в любом случае, тут без этого... Без, без, тут и без этого, черт что, царится. Убийство, люди пропадают десятками. Думаю, это приоритет, это приоритет номер один. Я внимательно смотрел на Машу. Интересно, как она в такой ситуации может рассуждать все спокойно? Конечно, я пытаюсь вид не подавать, но... Значит, что? А сами от проблема на потом. Ну, хоть теория. Мне кажется, что это связано с же, Понятно же, что один или два или три... Даже... Один или даже два, три человека не смогли бы столько людей одновременно... Согласен. Может быть, это феномен как-то этот феномен как-то на них повлиял? Возможно. В любом случае, это проще проверить. В это проще поверить, чем в то, что мы, например, попали в параллельную реальность. Сейчас я во что угодно готов поверить, честно говоря. Давай пока остановимся на этом. Хорошо. Пойдем Ты иди, я догонюсь. Опасно одному. Да ничего опасно, день, да и вы рядом все. Ладно, она улыбнулась и вернулась в столовую. Нет, все-таки ее поведение тоже крайне странно. Похоже, за последние дни изменилось совершенно, изменились совершенно все. И Маша тоже. Вчера нервный шок, страх, ужас, сегодня холодный расчет, здравые трезвые рассуждения. Черт, да вона куда спокойнее меня. Неужели просто выспалась? Нет, что-то с ней не так. И с ней. Может быть, она не считает себя пионеркой, как и остальные, но... И, но если что-то случится со всеми, то может и со мной... Если что-то случилось со всеми, то может случиться и со мной. Нет, нет, вроде бы все в порядке. Я еще свое тело и не нашел никаких аномалий. Нет, все в порядке, все в норме. Также метр семьдесят. Угу. И скидывать мне нифига не надо было, жирок мой. Ладно, надо сохранять спокойствие и хладнокровие. Я встал, уже собирался вернуться в лову, как вдруг услышал тихий голос позади себя. Как будто, обраща... как будто бы обращаясь именно ко мне. Я спустился с веранды и сделал несколько шагов в сторону голоса. Кто-то выгнул из-за дерева. Это была Ульянка? Нет, точнее, кто-то похожий на неё. Я застыл на месте. Половина лица была оторвана и свисала вниз. О Оскалившаяся челюсть нервно подергивалась при смеха. Полу вытянувший глаз, наобегавшийся кружок поднял на меня свой врач. Я перестал дышать. Как будто сейчас умру от шока. То, что казалось ульянкой, золо меня, ноги начали подкашиваться. Я пытался не пальчик, хотел закричать, хотел убежать. Но мое сознание словно покинуло тело, которое, как типичная кукла, двигалось в руках невидимого кукловода. Еще секунда и... Эй! Я рефлекс... рефлекторно обернулся к краю глаза, успел раздеть Машу, стоящую на лице, и тут же словно снова посмотрел в сторону, где была Ульяна. Но она исчезла. Маша, похоже заметившая смертельную бледность на моем лице, на ока подскочила ко мне. Что? Что такое? Я... Я... Видел Ульяну там. Я показал пальцем по в сторону дерева. Там, Гульян, видел Нет, зрелище раз разорвано Славие было, конечно, ужасающе. Да, Но хотя бы не мертва. Но хотя бы мертва. И не разгуливала среди бела дня в сторону лицом. И не назвал тебя по имени. Пусть даже имя не, не твоё Нет, сейчас. Ребят. Извиняюсь. Так, сейчас. Тут. вот так вот это сделаем вот так вот и тут принц э, рын. Вот. Это будет на обложке этой серии стоять. Сейчас. Тут надо написать матера. Нет, вот тут. Да, девушку, вот. Текст. Вот тут. Текст, я сказал, тут. Это кто Кто это я спрашиваю? Блин? Вот этот вот, кто это? Чё это? Ну, за... Фигня судьянка, а? Корица обрезать. Не понял, что. Не. Не пойму. Пока не спрошу вас, зритель. Это кто? Вот реально, кто это? Кто-нибудь знает? Копир. Не-не-не-не. Э, Копируйте, а сохранить надо. Семён. Зало меня. Но она, похоже... Но она хоть была мертва, а не разгуливала среди белого дня с оторным лицом, и не назвала меня по по имени, пусть даже и не поют. Все покинули меня, и я упал на колени. Что? Где? Маша трясла меня за плечи. Это была не она. Это было, я не знаю. Соберись. Уф. Я почувствовал резкий удар по лицу и, не понимающий, посмотрел на марс Чехла горела, а самообладание постепенно начало возвращаться. Там стояла Ульяна с лицом вот таким, короче. В общем, зомби, да, Ульяна зомби, сам подходящее объяснение. Маша ошарашно смотрел на меня. Че, чего тут, тут, чего тут только не бывает? Если бы ты ее сама видела, да и слава богу, что не видела. Пойдем, попьешь воды. Если бы ты ее сама увидела, то ты бы вот так вот бы закрыл себе рот и сказал бы: Семен, Саша, лучше тебе этого не знать, Ваня. Кстати, меня реально зовут Ваня. Я рассказал всем в деталях, под, в деталях подробности встретить с этим существом. Одно понятно: тут творится что-то, что наука пока не может объяснить. Да, чертовщина здесь творится, самая настоящая. Без в церк бы свечку, в церк бы свечку. Лена ничего не говорила, а лишь тихо всхлипывала. Я уже почти полностью пришел в себя. Ну, и ко мне наконец-то вернулась способность здраво рассуждать. Теперь-то точно понятно, что надо отсюда выбираться. Да, коне... я, конечно, не ученый, тем не более не экстрасенс, но, насколько я знаю, всякие демные духи обитают в одном месте. Следовательно, если мы уедем подальше от этого места. Да, отличное решение. Здесь у Согласен. Не обращая внимания на её, воспитывал я. Да. Лена лишь заметно и едва заметно кинула. Да. Значит, решено. Я ударил кулаком по столу и скачу. Подожди, чего ещё не решено? Чего тормозить-то? Я больше с подобными штуками сейчас не хочу. Это... Это даже не могу назвать не добить Потому что это чё-то не... Я не могу вам сказать, что это, потому что меня может YouTube забанить за это, за 27 плюс там поставить. И куда мы пойдем? Ты хоть представляешь, сколько пешком до города? Я... Да? Что? Да. Что, по этой дороге никто не ездит, что ли? Машин там, автобус. Что-нибудь, да увидим. Не факт. Значит, лучше сидеть здесь? Ну, я этого не говорил. Здесь страшно, особенно ночью. — тихо прошутал Лена. — Это еще не значит, что надо куда-то идти, — громко сказал Маша. Я внимательно посмотрел на нее. — Нет, определенно с ней что-то произошло. Пожалуй, стоит как-то аккуратно поговорить об этом с ней. — Или не стоит. — Вдруг она тоже? — Хорошо, давай проголосуем. Я сказал, не о... это очень верный тон, но сразу же засомневался. А если Маш права, а что если Маш права, может быть, не надо суетиться? С одной стороны, я не знаю, что ждет на заворот воротами от лагеря. Похоже, здесь творится какая-то чертовщина. Ладно, она пожалуй честно. Ну ладно, в чем? Да, Голосовать? Я все же не выдержу здесь больше не минут. Уходим, остаемся. Давайте попробуем. Может, правда, встретится попутка. Уходим. Все посмотрели на Лену. Я не хочу здесь оставаться. В результате, мое решение все равно мне на что-нибудь повлияло. Значит, уходим. Тру... Ну ладно, а я бы все равно тут остался с это то это поговорим бы. Ладно, ладно, ребята. Три за уходим, двое за тоже. Ну что же. Я вскочил со стула, остальные сидели, понурив голову. Раз решили, ну, раз решили, а не, раз решили, ну, раз решили, Маша медленно встала и посмотрела на меня А вещи? Неуверенно спросила Алиса Думаешь, сейчас это самое главное? Громко грустно сказала роутер Ну да, пожалуй Что касается меня, мои вещи все равно куда-то исчезли Через пару минут мы вышли на автобусную остановку «Скоро туда» — Маша махнула рукой. «Он был там позавчера?» — Ухмыльнулся я. «Да, да, туда», — подтвердил роутер. Мы некоторое время стояли молча, затем медленно двинулись в путь. Летнее солнце нестерпимо полило пл плавя асфальт. «Ребят, следующая концовка будет концовка с юли. Ага. Дер дорога, деревья, трава, небо на расстоянии 100 метров, сливалось яркое марево, больше похоже на горящий туман. Плот лил меня ручьем и уже начало казаться, что я сходил солнечный удар. Конечно, отличной идеей было бы взять с собой как можно больше воды, но в тот момент, чего мы хотели, это подальше уйти от этого чёртового лагеря. В какой-то момент мне начало казаться, что я теряю сознание меня связывали только мерзкие трели кузнечков Конечно, вечатский подъем ⁇ это их любимое время суток. А, падан первый круг. Озеро Кацик. Пали... А, не, не первый круг, а второй круг, да. Не палящий зной не нулевая влажь, не отсутствие хоть какого-то движения вод, казалось, совершенно их не волновали. Наоборот, они чувствуют себя превосходным, прекрасной антуражей из заключительного акта последней апокалиптической симфонии. Наверное, все же стоило остаться в лагере или выйти чуть попозже, желательно вечером. Хоть, хотя бродить ночью по незнакомой проселочной дороге тоже не самый хороший вариант. Сзади послушайте сдавленный крик. Несколько десятков метров от меня Алиса с трудом держала Лену, не давая той упасть. Я подбежал к ним. Что, что такое? What's happen? Она потеряла сознание? Она потеряла сознание? Я помог отнести Лену к обочине дороги, где была хоть какая-то тень небольшой рощицы. Доходились, мрач сказал Маша, подвалившись на траву. А я ведь, а ведь я говорила. Ладно, что ж теперь. Мы по крайней мере шли, не, мы шли, по крайней мере, несколько часов, так что смысла за час назад уже не было. Извините, ребята, опять правда, Хотя комната. Да, хотя бы до вчера, пока не спадет жара до вечера. Ни, и ни одной машины. Я гнулся и посмотрел на роутера. Он снял рубашку и начал отжимать ее от пота. Алис пыталась привести в чувство Лену, и это... Если это солнечный удар... Хватит! Зовучала она на меня. Если это солнечный удар, то мы конкретно попали, идти дальше она не сможет. Не, ну, я вышел на дорогу, заслонил ладонью глаза от солнца и уставился вдаль. Блин, нифига не прошли! И был. Все та же бесконечная асфальтная ниточка и никаких признаков цивилизации. Или вообще хотя бы присутствие людей. Мы как будто мы одни остались не только в этом лагере, но и во всем мире. Хотя, если вспомнить, что произошло, то удаляться, удивляться не стоит. Я вернусь к остальным и сел на бревно. Эх, блин, блин, ребят, ну, думаю, надо пойти, пройти немного вперед. Я посмотрел на роутера. Разведьте обстановку, может там что, может что найдем, а вы пока оставайтесь здесь. Угу. Но она точно в ближайшее время никуда идти не в состоянии. Лена лежала с закрытыми глазами и прерывисто дышала. Ладно, идите. Спокойно сказал Маша. Я тут же вспомнил, что хотел поговорить с ней, но сейчас точно не самое время, не то самое время. Пошли, пошли. Ротор парнял, пожал плечами, ну, делать нечего, и пошел за мной. Мы шли уже около 15 минут, девочки оставаясь далеко позади. Как думаешь, встретим кого? Тихо спросил он. Не знаю. Недовольно ответил я. Разговаривать сейчас совершенно не хотелось. Бесконечные поля уносились далеко горизонту, лишь изредка перемежаясь пролезками и холмами. Пейзаж казался настолько типичным и спокойным, что от этого становилось еще страшнее. Да. Если бы мы оказались на равнинах ада, хотя бы можно было бы понять, чего ждать. Я бы был готов к тому, что угроза может сходить откуда угодно. А здесь и сейчас словно мы словно маленький клякс на картине, который какого-то малоизвестного художника, рисующего лето в среднем полосе России. Рядом с Уралом, что ли? И где мы сейчас находились? Или где мы сейчас находились? От этого становилось только страшнее. «Смотри!» — закричал роутер. Я прищурился и увидел, что дорога делает поворот. Ну и что такого?» Там наверняка что-то есть, с чего это ты взял? Ну, есть поворот, мы все время шли прямо, а теперь? Ладно, пойдем посмотрим. Через несколько минут мы вышли. Та же самая, блин, изначала. Ай, бля! Чего я делаю тут, тут, бля? Я задумался невольно. а че я тут делаю, реально? Опять совенок к воротам пионерлагеря совенок. Я бессильно сел на бордюр и закрыл голову руками. А, -а, -а так это тот из параллельный вариант, который нам говорит, что есть миллионы пионер лагерей с они разбросывают по миру. Страха не было, не было вообще никаких эмоций, лишь осталось и опустошение. Ну, ну, ну, ну, ну как? Бормотал Роутер. Не знаю. Да и какая разница, все это, это не более странно, чем то, что происходит в последние пару минут. В последние пару дней. Я устала, посмотрел на них. А. Глаза роутера дрожали, а на лице застыло выражение предметного ужаса. Пойдем назад за девочками. Я не стал дождаться его и медленно поплелся в обратном направлении. «Нашли что-нибудь?» спросил Маша, переживая, переживая непонятно откуда взявшие землянику. «Нашли. Лагерь?» «Какой?» Она удивленно посмотрела на меня. «Наш». «Что?» Маша так глупо выглядела, что я невольно улыбнулся. «Ну, вы же шли вперед, а не назад». «Вперед, и там совенок». «Хватит прикалываться!» вскрикнула она. Я серьезно? Ну, Но... тихо сказала Алиса. Она села на траве и пережевывала и придерживала голову спящей Лены. Вот как, вот так, устало сказал я и опустился на землю. Ах, блин, блин. Ладно, значит пойдем туда. И мать посмотрел на Машу и понял, что больше ждать нельзя. Слушай, с тобой что с тобой такое? В смысле? Она всем видом давала понять, что сейчас самое время не время пустых разговоров. Вчера я, вчера я боялась, и а сегодня лишь так, как будто с тобой каждый день что-то происходит, что-то подобное. Ну а какой смысл паниковать? Она еле заметно улыбнулась. Если бы если бы я не знал тебя, я замолчал за всю и отвернулся. Если бы я не знал тебя. А видите, настолько ли хорошо я ее знаю? Конечно, столько лет проведенных вместе, но ведь с разобраться, я всегда думал больше, больше думал о себе. Точнее, мне всегда казалось, что у ее все вокруг устраивает. И для меня она всегда была одинаковой. Одинаковой во всем. И даже когда мы расстались, словно не человека, а любимый предмет гардероба. Ага. Если задуматься то совершенно не то я совершенно не представляю, что творится у нее, у нее в душе. Мне просто это никогда не, никогда не волновало. Так что куда она ведет в подобной ситуации, не более странно, чем то, что, она, что вообще с нами происходит. И я вспомнил тут разговор вечером на пляже. Наверное, она действительно более сильный человек, чем я. Эй, ты вообще меня слушаешь? Прости, я задумался, столько всего навалилось. Она грозно посмотрела на меня. Идем в лагерь. Ну или туда, где вы уже были, если это тот же лагерь. Хорошо. На самом деле у нас не было другого выбора. Еще несколько часов на таком солнцепьеке. И сварит, свалится не только Лена. но и я и все остальные. Ну, но, но еще придется нести, понимаю. Сейчас придумаем что-нибудь. Вроде в рощице нашлось две довольно длинные крепкие палки вернувшись назад я сказал роутеру снять рубашку кто запротестовал сначала но вскоре понял что спорить бессмысленно я снял свою из и связав палки с двух концов сделал и импорт им импровизированные носилки Фуд. а я сначала сказал им про какой импорт экспорт а выдержит маша с сомнением посмотрел на эту конструкцию и подергала несколько раз и убедившись в ее прочности, улыбнулась то лагеря выдержит идти в такой зной было тяжело но еще тяжелее было тащить раненого лену несколько раз я практически терял сознание и приходил в себя только на полпути к земле Роутеру было еще хуже, его периодически сменяли то Маша, то Алиса. Мне же не позволяла гордость попросить их понести Лену, хотя бы минутку. Глупо вести себя так в подобной ситуации, но я ничего не мог с собой поделать. Это тоже черта моего характера, наряду с черстью, невнимательностью к окружающим, даже близким людям и прочими не Наконец мы кое-как ковыляли до ворот лагеря, и я в изнеможении повалился на траву в тени памятника известному пионеру. Это этому или этой? Действительно, лагерь, протянула Маша. И похож тот, тот же самый. Надо отнести ее в домик, тихо сказала Алиса. Надо. Я потом поднялся и прикинул, что сил хватит как раз на последний рывок. Выбор пал на доме Ольги Дмитриевны Скорее всего потому, что Прошлый... О, Фантомат, снова здорово Извини, не поздоровался О, Мистер Блэкхэт Из всех популярных мультик, блин Скорее всего потому, что А, нет, это не Блэкхэт, это пакет на голове Этот, который Мистер Флаг Скорее всего потому, что Прошлую ночь мы провели здесь Относительно спокойно По крайней мере остались живых мы ну с ротором сил валяясь на кровати, а на соседней девочки раздевали Лену. Не смотри, гроз сказал Маша. Да я что я там не видел? Фыркнул я и отвернулся, больно оттолкнув ротора в бок и заставив последовать моему же примеру. Мы пойдем за водой в столовую, наверное. И в столовую, наверное. Опасно одни. Хочешь оставить нам компанию? Ухмыльнулся она. Нет уж, тогда хотя бы возьму трубу, возьми трубу с собой, неверно сказал я. Думаешь, поможет? Ха -ха -ха. Я тяжело вздохнул и закрыл глаза. Ах, Маша, Маша, Маша, Маша. Тогда будьте осторожны. Через несколько секунд за ними закрылась дверь. Спишь? Послышишься рядом шоу патроутера. Поспишь тут. Внезапно в кровати донесся Ленинстон. Я приподнялся на локтях и посмотрел в ее сторону. Лена ворочалась под одеялом. Вдруг она открыла глаза и резко повернулась в мою сторону. На лице застыла дьявольская улыбка, блин. Такая же, как вчера вечером. Жарко, да? Засмеялась она. У меня аж мураш по коже побежали. В горле застрял комок. Ты? Ты? Что? Сквозь сон спросил роутер. Я рывком повернулся к нему. «Смотри!» Я замахал руками в сторону Лены кровати. «Что?» Он приподнялся, посмотрел сначала туда, куда я показывал, я, а затем на меня. Я обернулся и увидел, что Лена мирно спит. «Ты не слышал?» «Что?» Она, Лена, проспалась и сказала, «Да у тебя, похоже, тоже солнечный удар, что ли?» Он отвернулся к стене. Ну я же точно слышал, видел. Конечно, возможно, и, до кон и меня жара до канала. Но ведь все было точно так же, точно, как тогда. И это не, не Лена. По крайней мере, не та Лена, которую я знаю. Словно в нее вселился дьявол. Я лег накрылся одеялом и накрылся одеялом с головой. Очень хотела спать, но мысли о том, что заснув, я могу больше не проснуться, поддерживают меня в сознании. Не знаю, сколько я так пролежал, таращився от шорха, но вскоре дверь открылась, и в комнате послышали шаги. Я одним взглядом выглянул из-под из одеяла и видел Алису с Машей с ведром и к воды и какими-то пакетами. Смотрю, тут, тут, тут уже умом двигался уже. Есть немного дрожащим голосом сказал я пытаюсь изобразить ул а не не так есть немного все нормально все нормально вроде бы да я посмотрел на лену она мирно спала может быть мне может быть нереально показалось да в таком состоянии Сохраним напряжение, нервного напряжения, моральный моральной усталости, что угодно, может померечься. О, ладно. Сейчас, извиняюсь, ребят, сохраняемся тут. и Хотя это уже и блок. Ну, ладно, Сохраняемся тут, а, ребятки. Я снова ну, поднялся. Не, это будет читать следующая серия, серии. Покеда всем. Пока-пока. До скорых встреч.